Здравствуйте, дорогие любители отапливаться котловым оборудованием. С вами сегодня я, Евгений из компании Фарнакс, и... По традиции Анатолий из компании Жарпарком. Сегодня мы будем э, устраивать battle с хлестнему Три котла. Три. Какие? Три сибирских котла. От самых могучих сибирских производителей. От Т до З. Теплодар, Тайфун. Из зота из красноярска битва обещает быть очень горячей. я объясню я объясню почему все будет по чесноку дело в том то что вот я ответственен за розницу компании фарнакс и мы продаем и это и это и это грубо говоря нам все равно что вы купите это это это поэтому я обещаю что со своей стороны все будет очень честно анатолий анатолий вам Признается в том, что он крайне безответственно относится к отопительному оборудованию, поэтому для него абсолютно все равно, что выбрать? Оранжевый теплодар, очень красивый блестящий термокрафт, либо же немножко мимикрирующую под других производителей зоту. О, Толь, а может ты работаешь на какого-нибудь из этого производителя? Может быть, тебе теплодар деньги платят все в прошлом евгений как скажешь ну что ж начнем да если серьезно то в принципе здесь мы сегодня собрались по простой причине мы в сибири анатолию показываем три замечательные разработки сибирских не побоюсь этого слова мега супер инженеров и сегодня мы постараемся выяснить какой же из котлов предпочтительнее для рядового потребителя это котел эксперт от компании Теплодар. Это котел тайфун от компании Термокрафт. И новый котел самая свежая разработка. Это тополь ВК от компании Зота. И я хочу вести себя как обычный потребитель который приходит в магазин первое наверное ему больше всего интересно две вещи обычному человеку но видео мы кстати снимаем для необычных людей для тех которым мало рекламных бла-бла-бла а кто хочет разобраться как что устроено но обычный покупатель его интересно две вещи сколько жрет, сколько прет какая цена и как долго он будет работать на одной закладке поговорим про цену сначала. Котлы мы выбирали для обзора примерно одинаковой мощности. Наверное, это вот самый главный пока да, решающий да. фактор. Третий забыл. Да. Но... Термокрафт у нас 16 киловатт, теплодар у нас 15 киловатт, Изота Топл ВК то 16, да? Тоже В принципе, 16. примерно одинаково. Да, вы видите, что они отличаются по габаритам, не только цветом, но в целом, даже внешне котлы очень похожи. Поэтому, да, цена. Самый недорогой из этих котлов, которые можно приобрести в интернет-магазине farnax.ru. Думаю, это... вот этот, он э, на 15 все киловатт, киловатт не хватает, дешевле всех. Нет, Нет, ты ошибаешься. Это котел новинка. Он несколько отличается конструктивно от двух представленных здесь других производителей, но он дороже, примерно на 8-9 тысяч <сёк> в розницу. <сёк> Мы обязательно вернемся к этому, э, чтобы. Понять, насколько вот эти вот какие-то нововведения, особенности этого котла оправдывают его несколько, я бы не сказал завышенную цену, а так скажем отличную цену от других производителей. Тайфун стоит у нас в районе 32 тысяч рублей, 32-34. И примерно в этой же ценовой категории находится котел Тополь ВК от Зоты. 33 с копейками. Но если этот дороже, он значит лучше. Из него может быть, может, больше всех можно выжить по э, времени. Да, каждому котлу есть замечательная бумажка, которую ни в коем случае не выбрасываете, не растапливаете им котел. Она вам он, пригодится в жару. Да, они отмахивают. в целом такие все довольно информативные. В каждом производитель постарался максимально подробно рассказать о своем изделии, указать все доступные схемы подключения к системе отопления. Сделал красивые разрезы, из которых можно понять весь конструктив этого, этого, этого изделия. И в этом паспорте мы сейчас подчеркнем интересующую нас информацию. Теплодар. Давай теплодар. Он у меня здесь есть. Теплодар. Виды топлива. Раздел 3-6 руководства по эксплуатации котла Теплодар Эксперт. На дровах, в зависимости от интенсивности горения, Длительность работы этого котва составляет ну внушительные до 8 часов. А вот э, уголь уголь здесь применяется зер, зернистостью не менее 40 миллиметров и время работы одной, на одной закладке топлива в зависимости от интенсивности горения составляет от 4 до 24 часов. Что с зотой? Зото всегда указывает э, не э, в своих руководствах информацию по длительности горения. И у тебя? Вот для начала зота, вот котел написано работает на твердом топливе, угле, дровах и топливных брикетах. В принципе, угу. то же самое. Приблизительное время работы котла на... Так, так, на буром угле. Ну ладно, возьмем бурый уголь. От 6 до, 24, до 20 часов. Примерно то, те же самые показатели. Но приблизительное время работы котла от одной полной загрузки углем длиннопламенным уже результаты чуть интереснее от 8,3 часа это что получается 8 часов 20 минут до 27 часов и 8 десятых как они интересно мерили 8 десятых часа но ладно будем считать что почти 28 часов ну, я думаю что к концу мне это очень не нравится честно скажу как здесь написано потому что вот как покупатель я хочу точно знать допустим сколько кого-то я заложу его сколько я с него смогу а тут э, либо худенькая либо толстенькая ну, а вот точно вот скажите вот теплодар чем мне нравится точно написал все Ну, зота наоборот очень педантично подошла к опублика... публикации информации технической и указала прям с этими двумя производителями разобрались остался еще один новосибирский производитель это термокрафт здесь э, руководство по эксплуатации еще не такое массивное как у этих двух именитых производителей да и сам производитель активно выходит на рынок только наверное, но ну, порядка на 3 3 лет, лет. до да, вы они изготавливают уже давно они набирали обороты и вот сейчас у них появляются интересные модели. Мы, кстати, вам покажем в ближайшем будущем два интереснейших обзора про котлы Термокрафт. Но вот сегодня мы работаем с Тайфуном. И, честно, перед началом записи нашей съемки мы пытались найти информацию по длительности работы котла на одной загрузке топлива. К сожалению, мы в руководстве по эксплуатации не нашли. Но я так понимаю, что это дело наживное, и производитель, с которым мы, конечно же, связались для того, чтобы уточнить эту информацию, он включит в последующие редакции руководства по эксплуатации эту информацию. Но та информация, которую нам удалось узнать, она звучит таким образом. Котел работает на одной закладке угля от 8 до 14 часов обычный рабочий режим около 12 часов при этом они оговорились что на испытаниях этого котла им удавалось достичь длительности горения 16 часов я как покупатель уже запутался скажи мне просто кто больше всех наверное зота и теплодар далее идет уже термокрафт понятно а что больше зота или теплодар то есть наоборот зота дольше якобы якобы ладно а... Естественно, было бы здорово начать смотреть, что внутри. Но давайте посмотрим вначале, что снаружи. Внешний вид и какие-нибудь э, устройства, которыми снабжены э, котлы. Чем скомплектован котел, все лежит на полу. Допустим, Зота э, своим покупателям дарят три вещи. Кочергу. Вот такую, наверное, Шировка, если заточить, да. можно использовать как свинокол или шампур. А, очень приятно выглядящую Г-образную кочережку. И... Я бы сказал, мега-супер-совок. Я бы сказал то, что это практически Саперная походный лопатка. совок. Саперная лопатка. Если заточить, то можно даже, не знаю, я же не сказал на митинги ходить, нет. Да. А, в походы... На рыбалку. Что теплодар? Дарит? Теплодар радует по традиции двумя вот такими длинными одной шуровкой, которые можно протыкать, спекшийся уголь, и мега супер разработкой их супер инженеров Кочерга Про, который можно чистить части водотрупного теплообменника. Но, по-моему, в этом котле очень интересно реализован этот водотрубный теплообменник там, по-моему, всего одна труба, если я не ошибаюсь. Ну и что же дарит покупателю? Теплодар? Нет, даже мы про Теплодар не договорились. Еще что-то дарит? Да, и дарит еще одну Ого. замечательную штуку. Это э, тент, который можно установить в один из патрубков для э, подачи воды. То есть, с левой или с правой стороны. Ну, это традиционная фишка для Теплодара. В принципе, он почти все котлы ими комплектует. Да, это очень интересно для тех, кто редко пользуется котлом в зимнее время и может возникнуть такая ситуация что топливо прогорело и нужно будет поддержать температуру теплоносителя положительный тайфун что дарит как бы крайне аскетичная э, комплектация здесь вполне самодостаточное изделие но в комплекте к нему идет регулятор тяги ко всем котлам насколько я знаю ко всем котлам в котором можно регулировать интенсивное сгорение путем подкрытия створки поддувальной, идут регуляторы тяги. Давай покажем этот регулятор, где-то там. Регулятор, он, наверное, у нас вот спрятан. А, вот, Анатолий лежит. уже его решил да. вытащить. Здесь, кстати, идет двухдюймовая заглушка, которая также идет в комплекте. К котлу Термокрафт, он красивая. И регулятор тяги. Давай оценим стоимости подарков, презентов. Это ориентировочно, насколько я помню, ну, где-то полторы-две ну, тысячи. Будем считать там, да, в районе полутора тысяч, Хорошо. Заглушка. Это изделие Тяжелое, крайне бронзовое. Нужно, да, потому что вот здесь тоже патрубок находится как с левой, так и с правой стороны изделия. И с одной стороны его нужно будет заглушить. Теплодар же нам дарит, то есть вам... Две кочерги э, ценой, ну, рублей 500, наверное. Общей стоимостью, наверное, да. да. А есть ли у него регулятор тяги? Регулятор тяги в комплект не входит. Но... но у него есть зато тен. Да. А тен денег стоит прилично. Да, приличных. Но, Анатолий, скажу сразу, что далеко не всем он, конечно, нужен. В принципе, и термокрафт как раз говорит о том, что если вам... Знаешь, ну, ну, ну, дареному коню в зубы не смотрят. Дали, значит, Хорошо. А сколько он стоит в магазине? Где-то по полторашку ну, он стоит. Будем считать, что там 2000 рублей, к стоит. А в общем, что здесь подарки, ок. Что здесь подарки, ок. Слушай, но на самом деле, хоть комплектацию Zota не входит э, тен и регулятор тяги, мне крайне нравится вот этот Совок. вот штампованный совочек. Он прям просто покорил, покорил меня. Да. Прежде чем перейти к рассмотрению внутреннего содержания котлов, я бы еще раз акцентировал внимание на внешние размеры этих изделий. Обратите внимание, что мы немножко поленились и не стали снимать эти котлы, вот эти два котла, Zotu и Thermacraft, с полет. А вот теплодар у нас уже снят. С... А он не снят, не у него транспортировочные ножки прикручены к котлу. То есть, в принципе, высота вот этих двух изделий, она... Примерно сопоставимость с теплодаром. Так что мы будем ориентироваться на другие параметры. Это на глубину и на ширину. Что Давай это? же под, покажем, что у нас э, сзади, кто что подарил. Вот, допустим, э, теплодар. Шибер хороший, заслонка. Тут все фиксируется, регулируется. Тут вот дал шибер, подарок. Шибер хороший. Зота, да? Да, тоже. И, кстати, они чем-то похожи. Да, у... то, то есть оба фиксируются. Оба с фиксируемым положениями, но единственное, что у, у Это Zota, по -массивнее. Э, Ну, может быть, да. Здесь используется 2 сталь, здесь 15 сталь. Скорее всего, и там, и там это черная сталь. Да. Вот, а может быть даже и, и троечка здесь. Даже здесь очень половины. серьезная да. вещь. Да, но здесь фиксация в пяти положениях. Причем мне не нравится то, что вот в крайнем положении, вот в последнем, он как-то вот так фиксируется, но странно. Но зато очень интересно указан вот этот бегуночек э, с громкостью. То есть понятно, что куда крутить, и как бы понятно, в какую сторону э, что регулировать. Но вот этот вот, вот крючочек, ну, наверное, удобно. Но я бы сделал чуть подлиннее. Здесь тоже крючочек. И мне вот это тоже нравится, это нравится. Ну слушай, ну тут, тут действительно предполагается, Здесь что. Здесь у тебя быть... подпружинен, а у меня он не подпружинен. И это... нужно будет, да, его как-то стыкать. Вот это, вот, кстати, не очень интересно. Зато этот потолще. И, кстати, абсолютно все три котла имеют диаметр 150. Ну, это и вполне объяснимо, потому что они работают на одной примерно мощности. То есть у них обычная мощность. 16, 15, 16. Отставим их в сторону. Ладно, давай отставим. Давайте же посмотрим, что же у нас в задней части Тайфуна. А, а что тут сразу в заднюю часть? А почему встали? бы не задняя часть? Где заслонка? А. А -а -а. В комплекте не идет. Не идет. Ну, может закупать. быть Может быть, да, оно и лучше. Но зато у него такой вот патрубок, который выступает ну, довольно большую глубину на которую можно надеть ох ну ой, а этот я не могу так как-то титанически перевернуть здесь тоже есть патрубок только чуть меньше глубины О, и кстати, а... смотри вот задняя стенка узоты э, не утеплена а вот у термокрафта и у теплодара здесь есть кожух который закрывает внешнюю стенку водяной рубашки. И я думаю, что часть тепла все-таки здесь немножко уходит в ту комнату, в то помещение, в котором установлен этот котелок. То есть выходит, что вот эти два производителя термозащиту, то есть теплозащиту, теплоизоляцию положили да. задние стенки, а здесь идут теплопотери. Ну, здесь вряд ли будут серьезные теплопотеки. Ну, как у но... огромная. Ну да, я с тобой что, да. Здесь рубашка пустая, причем, наверное, ее добрая пятая часть. Да, это вот. я считаю очень большой минус. Если мы уже заговорили с тобой о, о толщине теплоизолирующего слоя, то здесь в теплодаре используется слой, насколько я помню, базальтового картона около 8 миллиметров, а в термокрафте используются минеральная вата толщиной, по-моему, около 15 миллиметров. Если... Здесь я тоже вижу, но не По-моему, здесь базальтовый картон используется. Ну да. То есть, да. в принципе, все три котла теплоизолированы. Ну кто-то вот позаботился о задней стенке, а кто-то о тывах, тылы свои не прикрыл. Ну я думаю, что да, чем-то как бы они объясняют. Я себе позволю, мы же находимся в одном из самых э, шикарных магазинов города Новосибирска, Фарнакс, зайти. <связывая> зайти немножко туда и посмотреть на азоту, используют ли они в других своих изделиях. Это вот мы, такой мы если... Да, сзади используют. Да. Все остальные модели есть. Ну, видимо, рискну предположить, что производитель хотел просто подобными подобными решениями попасть в нужную ценовую категорию для того чтобы эти котлы были не только интересны функционально но и находились э, в доступной ценовой категории и конкурировали с другими изделиями схожей конфигурации да. других производителей давай мы еще посмотрим на другие элементы которые присутствуют на тыльной стороне котла у нас давай. все как-то сегодня через, uh, тыльные элементы. через тыльные элементы узоты Сзади есть крепление для подключения к линии заземления. Но это традиционный элемент, который, в принципе, должен быть у любого отопительного прибора. Отмечен подобного. Он, да. желтая этикет. Маркировочка, да. да. Здесь есть патрубок для подачи обратки. Он находится с тыльной стороны. Решение спорное. Но мы видим хотя бы здесь то, что котел проходил проверку. Да, Анатолий затронул важную тему. Это прохождение гидравлических, прохождение гидравлических испытаний каждого изделия. Я был на двух из этих заводах, это завод Типуадар и завод Термокрафт, и видел ОТК. лично там, каким образом происходит тестирование котлов перед окончательной сборкой. Схема немножко отличается, но так или иначе, оба котла этот, этот проходят гидравлические испытания. Больше чем уверен, что компания «Азота» тоже проводит испытания своих котлов. Ну, тем более, как О, бы, э следы такие есть. А, на тыльной стороне котла «Азота» внизу также еще у нас есть штуцер, который с, с заглушечкой установлен. Да? Он, скорее всего, наверное, здесь предназначен для того, чтобы сливать теплоноситель в межсезонье для обслуживания э, м, системы отопления но также через этот штуцер очень удобно подпитывать котел водой если допустим э, это потребует сама система отопления схожий элемент есть и на котле термокрафт очень удобно для того чтобы не греть голову о том как добавлять теплоноситель в систему отопления у теплодара такого элемента нет у тайфуна есть отличнейшее решение которое находится сзади это вот это вот регулировка. У всех двух производителей регулировка находится с лицевой части, а здесь с задней части. У меня был научный случай, когда бабуле купили котел, она его топила и дровницу сделала просто дрова, складывала рядом с котлом. И она не знала, зачем сюда вставляется цепочка. И на цепочку попали дрова, и она клала на цепочку, дрова топила, и вся система, естественно, взорвалась, потому что цепочка была опущена дровами. И при поднятом Отвер... приподнятой вот этой заслонке, шторки, естественно, котел топился на полную мощность. И э, вот это вот точно очень хорошее решение, защита от э, атипично мыслящих людей. Ну да, здесь еще дополнительно можно сказать о том, что такая схема подачи воздуха интересна тем, что вторичный, вторичного воздуха в камеру сгорания котла попадает чуть больше, чем э, в других котлах. Это мое предположение. Но, э, кстати, комментаторы, которые смотрят наш ролик, пожалуйста, на вот это замечание выскажите свое, свое мнение. Потому что, по-моему, та часть кислорода, которая попадает под основные колосники э, не доходит в должном количестве до зоны подачи вторичного воздуха вот в этих двух моделях так как это реализовано в котле тайфун а давай поговорим про краску, про цвет раз мы... ох это очень интересная тема болевая что... тема больная тема нет она не больная но это ну, как бывает мужчина которые сами выбирают котлы Бывают монтажники выбирают котлы, бывают мужчины, которые приходят со своими дамами выбирать котлы, чтобы э, котел красиво стоял в доме. Э, Женщина-хранительница очага. Это очень важно, чтобы все было красиво, стильно и презентабельно. А давай-ка, да, вот так вот их разместим. Сереж, удобно, Ты нормально? какой э, нравится больше по цвету? Ты знаешь, я бы их рассматривал бы как, ну если с точки зрения дизайна, как некое завершенное изделие, потому что здесь, у каждого котва есть элементы, которые так или иначе влияют на общее восприятие. У котва Термокрафт крайне необычный цвет, такой ну, ближе к вишневому, наверное, здесь яркий глянец нетипичные для большинства других производителей. ручки яркие, блестящие, то есть выделены вот эти элементы, за которые нужно браться и которые, ну, которыми нужно манипулировать. черная полимеренная дверца и вставки из зеркальной нержавейки, которые идентифицируют котел среди других производителей. И я хочу добавить, я считаю то, что этот котел имеет чисто женский дизайн. Цвет губной помады яркий, то есть такой бросающийся. зеркальца, где можно посмотреться, сделать там какие-то эти самые штуки с собой для привлекательности. Ручка такой чисто среднестатистической фаллической формы. То есть это точно, если женщина придет в магазин из всех трех, она будет смотреть вот это. Ну, Толя, мое мнение, как бы не спорю. Твое мнение услышано, но мне нравится этот котел за смелость решений. Во всяком да. случае, мало кто из производителей решается использовать глянцевую окраску в своих изделиях, потому что на ней остаются отпечатки пальцев. Это крайне невыгодно с точки зрения выставочных образцов. То есть они все заляпанные какие-то. да. Но тем не менее цвет выбран настолько удачно, что на нем эти отпечатки не видны. То есть мы с вами сейчас его двигали, двигали обычными вот этими руками. И в принципе ничего особенного на этом котле не осталось. Давайте просто возьмем и проведем. Ничего особо Абсолютно нет. ничего нет. Вот. И мне еще нравится то, как здесь реализован, с какой тщательностью заделаны вот эти вот сгибы никто из других производителей так не заморачивается обратите внимание вот смотрите каждый уголок мало того что понятно что был здесь рез гиб он заварен отшлифован и сверху заполимерен красивой красочкой ни у кого из других производителей вы подобного решения не найдете везде гиб и в лучшем случае в нахлёст эти щели. элементы да вот здесь щели видно. Вот здесь вот щели видно. понятно, Обратим что как нормально. бы в котельной как бы, особо красота не нужна. Но тем не менее, во многом благодаря вот таким вот мелким, мелким решениям, крайне удачным, козлы будут выглядеть выигрышнее. Но я хочу немножко опорочить. Вот это вот красивые слова, которые ты сказал. Давайте сначала посмотрим, как открываются дверцы. Это очень важно на Подожди, мы просто... еще не договорились. Нет, нет, нет, нет, мы не нет просто открытие. Мы сейчас вернемся. Здесь дверца открывается просто, но отваливается, вываливается. И э, она э, упирается просто на ребро. В корпус котла. Да, на корпус котла. Здесь дверца э, упирается вот, вот в этих точках, а вот... Котлет Термокрафт, к сожалению, к моему, обязательно покажем вблизи, когда открывается дверца, то она упира... проходит и чиркает по краске, по этой красивой и э, образуется не очень красивая черта. Толь, но ну, я думаю, это как бы дело наживное, производитель, да, ну, видишь, как бы мы, есть. Мы ряд... все по-честному да. показываем. Ну хорошо, все по-честному, ну, как бы. Следующее на рассмотрение – котел «Теплодар Эксперт». В принципе, здесь уже хорошо знакомая цветовая схема. Оранжевый, присущий всем куперам цвет. Боковые стенки окрашены в графитовый цвет. Тоже полимерная краска с примесью шагрени. То есть она такая шероховатая, тоже вполне нарядно выглядит. Ну и черный классический цвет, которым окрашены… Это обычная жиростойкая краска, которая окрашены все элементы этого котла. Зота. Погоди, погоди, до зоты доберусь. Что? Значит, теперь я скажу. А, вообще, все котлы Теплодар, они вот всегда были вот такой окраски, если я помню правильно. Это молотковая, похоже на молотковую окраску. Не всегда. Это не молотковая краска, это, это обычная полимерка, шагрень. Полимерка, шагрень. Но помимо а, вот окраса, нужно же посмотреть, как окрас ложится. Здесь, как мы говорили, все очень-очень сексе, если можно так выразиться. А вот здесь не айс. Здесь обычная краска, скорее всего, той, которой покрывают э, печи э, там, для бани, отопительные печи. И уже видим то, что немножко есть э, точечки, э, потому что мы уже лапали эту печку, а краска это пристает, когда печь первый раз нагревается. И сразу же замечу, как сделаны ручки. Если на котлете термокрафт ручка тонкая, блестящая и красивая. То здесь ручка массивная, видны следы сварки, что на этой ручке, что на этой ручке. То есть тут уже на мужской хват. То есть предполагается, что ее нужно будет открывать с трудом. Но это не так. Это не так. В принципе дверки довольно легко открываются. Да. Да. Решение лобовое, решение крайне простое. Отрезан кусок трубы, который приварен двум элементам и эти элементы имеют вот такую слегка подпружиненную конструкцию. Как есть, автомобиль да. открывается очень хорошо. Ну, ты сделал небольшой комплимент компании «Теплодар». Да уж, я честно все говорю. Ладно, окей. Дверцы давай все-таки отдельно рассмотрим, потому что есть давай. еще интересные решения. Давай, давай перейдем все-таки цветовому слова. решению, к «Зоте». Давай, скажи, что ты думаешь про «Зоту». Мне нравится их традиционные сочетания цветов. Это черный, синий. Иногда также это серый цвет, близкий к стальному. Но, ребят, здесь явно чувствуется некоторая доля влияния другого крупного игрока, то есть компании Теплодар. Недаром здесь появились практически в тон соответствующие элементы, окрашенные в графитовый цвет и оранжевые декоративные вставки. Что ты на этот счет скажешь, Анатолий? У меня есть свое личное мнение. Как человек, который занимающийся развитием продаж, я считаю, что это очень хорошее с точки зрения маркетинговое решение. Называется «Пристройся к лидеру». Когда, допустим, выходят новые сорта в продуктах питания сока или водки, там, допустим, есть водка такая-то, которую все пьют, и когда новый завод что-то делает, он говорит, я хочу стоять с этой водкой. Там этикетка такая же. И наверняка рынок, то есть продавцы потребовали. У зота хотим серо-черно-оранжевый котел, как у лидера, допустим. Это ну, может быть? Это вполне может быть. Вполне, поэтому... во вполне возможно. Поэтому мы можем только поздравить компанию с тепло «Теплодар» с тем, что э крупнейший отечественный игрок признает ее в качестве да. одного из основных конкурентов. этот факт. Да, признает этот факт. И свое новое изделие, мало того, что сделал чуть-чуть внешне похожим на котлы компании «Теплодар», но и перенял принцип работы внутри топки мы сейчас об этом расскажем но сначала еще про внешний вид краска здесь абсолютно другая вообще вот чрезвычайно отличается разительно краска неимоверно крутяцкая она и не блестит но не имеет э, слабой шероховатости она сильно шероховатая, э, очень красивая прямо чрезвычайно черно-черный цвет если мы берем черный цвет эта фактура мне лично лично мне намного больше нравится. Согласен, котел выглядит гораздо дороже. Просто дороже он выглядит, чем, ну, на мой взгляд, да, чем остальные котлы. И еще у него есть еще отличие. Это ручки, на которых, во-первых, есть логотип Zota, а во-вторых, которые сделаны из пластика. Все ручки из пластика. Дизайн сугубо мужской, прям вот точно мужской дизайн. Мне из всех трех, пусть никто из трех не обижается на меня, но чисто по дизайну я бы выбрал вот этот вот. Ну, чисто по дизайну. А ты кого бы выбрал, если бы ты исходил только из дизайна? Из только только по-честному. Только из дизайна? Да. Скорее я, наверное, бы загляделся бы на зоту Но вот эти элементы на дверцы, которые вот, треугольнички, э, пока я не пойму, для чего конкретно они нужны, но, скорее всего, они намекают нам на одно конструктивное решение, которое реализовано внутри котла, ну, мне кажутся немножко пошловатыми. А мне, наоборот, они чрезвычайно нравятся, потому что, э, как бы, они намекают, что дверца охлаждается, то есть сюда заходит э, воздух и проходит сюда, то есть, как бы, может быть, благодаря дверце это становится некой печью, воздушного отопления. По-моему, ни у одного из uh, других производителей нету uh, возможности конвекции, то есть конвективных потоков под ну, Что здесь? Нет, здесь есть. А здесь? здесь? здесь есть. посмотрим. Да. Да. Есть внешний контур, то есть сама дверца, она такая же, как и у Теплодара, окрашена жиростойкой краской, так. но сверху она закрыта вот таким вот такой металлической пластиной полимеренной для того, чтобы придать вот такой вот некий лоск. Да, вполне возможно, что часть, э, э, вот эта часть как раз и влияет на охлаждение дверцы. Да, посмотри, тут щель прямая, и вот тут вот и сверху, и снизу здесь щели, то есть здесь тоже дверца охлаждается. Еще раз проверю дверца теплодара, вдруг я ошибся, вдруг здесь тоже есть система охлаждения. Тут нету. И тут нету, то есть Теплодар своей дверцы не охлаждает, а Зота и а... Термокрафт. Термокрафт охлаждает. Что нижнее, что верхнее. Вот я внизу вижу, внизу так здесь охлаждает и здесь охлаждает. Толь, ну я думаю, что в принципе у Теплодара большой, большого смысла делать конвекционное охлаждение этой дверцы нет, потому что она находится уже под совершенно другим углом, если вот все-таки узоты и у термокрафта это дверцы, ну у термокрафта где-то углов под 45, у зоты где-то около 60 градусов накло дверцы, то у теплодара она, ну как бы лежит уже практически горизонтально, особой конвекции не будет, поэтому на их месте, ну то есть они поступили, наверное, более правильно в этом случае, они дополнительно теплоизолировали дверцу. Точнее, не так, защитили ее от прогорания вот этой вставкой из жаростойкой нержавейки. Я знаю, что ты хочешь сейчас сделать, поэтому делать этого не стоит. Давай дальше поговорим немножко. Неужели мы не откроем другие дверцы? Пока не будем. Мы внутряшку, когда полезем, тогда будем это все смотреть. Давай мы закончим с внешним видом. Давай, давай посмотрим органы, которые. Какие печька, какие цифры? 10, 30. Что там за цифры? У кого как? У тебя где? Сверху цифра? Да. Здесь, в принципе, да, можно считать неким элементом декора вот эти замечательные приборы учета температуры теплоносителя. То есть два термометра, то есть термометр на котле «Тайфун» и термометр на котле «Зота» «Тополь-ВК» установлен в самой максимальной верхней части котла. Уверен, что с точки зрения корректности показателей тепловых это правильное решение. У теплодара он находится на передней стороне и вот так вот выпирает некоторым таким вот инородным элементом. Да? То есть здесь все-таки термометры вписаны в дизайн котла, а здесь же прям ярко выраженный такой вот прям термоманометр. Да, и именно термоманометр используется у теплодара, если у Тайфуна и у Тополя это просто термометры, то здесь же можно контролировать помимо температуры еще и давление в системе отопления, давление в самом котле. Я хочу добавить, здесь устройство с цифрами сделано компанией Watts Industries. Не знаю, русская это или не русская. Здесь написано, что это Seval Made in Italy. А здесь написано, что это ТПБ. 63 из всех из этих трех устройств если смотреть с точки зрения покупателя опять же самое страшненькое это вот это вот просто ну, не айс вот это находится на втором месте если смотреть ну с точки зрения дизайна почему потому что оно немного выпирает и мы посмотрим повнимательнее немножко кривовато стоит но самое самое четкое посадочное место здесь, у Тайфуна. Такое впечатление, что э, над дизайном э, промышленным данного котла трудилась женщина, не мужчина. То есть, внутрянка может и мужчина, но вот это вот все, это э, следило за э, технологичностью именно вот женщины с промдизайном образованием. Толя, а может быть э, здесь где-нибудь есть логотип Пинифорина? Вот очень похоже, потому что прям вот женская все такое прямо женская рука чувствуется дверцы дверцы О, дверцы дверцы протокол пишет давай открывать смотреть. О, ребята кстати дверцы этот котел теплодаровский уделывает оба этих котла сразу скажу потому что у него О. ровно в два раза больше дверец да да да хочешь так бросай хочешь себя Да, то есть мало того что у него есть Основная дверца для загрузки топлива. Еще есть дверца, я так понимаю, шуровочная, где можно открыть и пошуровать э, шуровкой, которая входит в комплект э, угли, спекшиеся. Чугунина есть настоящий. еще поддувальная дверца, в которую, скорее всего, производитель задумал установить либо газовую, либо пилетную горелку, которая у них есть в продаже. То есть, а, ну и самое, самое интересное, да, это... Дверца прочесная, которая, по идее, открывается крайне редко. и Похвалила. Дверца, наверное, открывается крайне редко для того, чтобы котел обслужить и почистить. Ну, здесь вот сомнительное решение, очень похожее на... Другие решения компании типа подар, других изделий. Которые ты подвергаешь сомнению. Да я не подвергаю сомнению, просто здесь без подсказки представителей компании я, наверное, не сразу бы пришел к тому, как правильно воспользоваться вот этим элементом. Позволь, я дам тебе инструмент. Нет, это слишком грубый инструмент. Здесь нужно просто обратиться вот к обычным физическим законам. То есть дай мне рычаг, и я переверну землю, да? И сюда прикладываю усилия хоба и вот эта пластина из растойкой нержавеющей стали кстати довольно массивная такая тоже нет это трешка уже даже даже 4 миллиметра в общем если вдруг настанут черные времена у вас вы можете частично разобрать, котел разобрать котел. и как цветмет да. продать слушай а вот мы с тобой открыли дверцы и мы увидим уплотнительные шнуры Он... Они, я думаю, везде присутствуют они Здесь присутствуют есть. везде. Проверка. И проверка, да. То проверка. Есть, конечно, котел должен быть абсолютно герметичный для своей безопасной и качественной работы. Но вот я вижу, что, в принципе... Проверим, проверим, проверим. Шнур используется примерно одинаковый, но так, то, как он уложен, с какой аккуратностью, мне больше нравится у термокрафта. Опять, что ли, там женское производство, одни женщины на производстве? Потому что прямо вот, да... Прям вот с нежностью. Ну тут смотри, рука перфекциониста. То есть ты не найдешь практически с первого раза, да, узелка до да. конца вот этого шнура. Здесь у Теплодара он бахромой. Бахромой пошел, да. А он вообще вот он свисает. Ну это все. Но, но не перфекционизм. Не перфекционизм. А вот этот вот. Котел, он нечто среднее между да, одним и р... Смотри, по, по, здесь как бы. Любви к набивке, да. Да, здесь гораздо интереснее решение. То есть, в принципе, логично, да? да. В угол спрятать проблемное место. Да. И Вполне все, прям, да. И все в угол забито Да, с угла он начал, вон да. закончил. Здесь в центр. В центре, но опять же абсолютно не видно ничего. И здесь в центре. Ну, как реализованы а у мне больше нравится. тебя ляп, -ляп, -ляп, ляп лохматушки. Лохматушки по центру, лохматушки по центру. Вот тут тоже, я смотрю, есть своя технология укладки. Но вот эта технология укладки очень В общем, теплодар, интересна, а это лучше всего. Теплодар за симметрию, Тайфун за качество, красоту, красоту Азота за практичность. Закрываем дверцы. и закрывать. Мы очень хорошо их открыли. И видно сразу же, что здесь есть красивая заглушка из нержавейки. Здесь э, вдруг внезапно не очень красивая, какая-то поцарапанная, со следами э, коцок. И сразу же видно, что здесь краска используется такая же, которую используют э, теплодар. То есть внутри прокрашена уже обычной, стандартной краской для печного рынка. Да, Толь, топки всех котлов, их видимые элементы, этих топок, они все покрашены жаростойкой кремно-органической эмалью. Не у всех тоже. трех производителей, да, ну, друг... не, не у всех тоже. они как бы снаружи, да, но вот некоторые элементы, конечно, не окрашены. Но не окрашивают они этот элемент специально, чтобы показать, что вот он такой вот блестящий. Весь из себя жаростойкий и неубиваемый этот элемент, а он Полочка. здесь нужен как раз для того, чтобы не столько для удобства загрузки топки, ну салатник. Ну да, выглядит, конечно, как небольшой поднос, столик. Мясцо и туда. Хоп. А, но нужен он, конечно, для защиты самой дверцы от прогорания, потому что здесь а, у этого котла довольно интенсивная температура верхней его части. И поэтому дверку нужно дополнительно защищать. Я думаю, этот элемент как раз и не дает э, дверцы прогореть и выйти из строя. У термокрафта а вот открывается, да, открывается. и мне на самом деле больше всего она нравится, потому что пусть она сделана из конструкционной стали, но здесь нет горения такого активного в этой зоне. А это просто элемент, который нужен по большому счету для того, чтобы удобнее засыпать топливо. Да, в Оставь, пожалуйста, открытым. Нам пригодится это. Что же предлагает компания Золото? А, собственно, а, ничего она и не ничего. предлагает. Таким Но... образом, если мы закроем сейчас, давай закроем. Закрываем, закрываем. То теплодар лидирует по термозащищенности крышки. На втором месте у нас, благодаря вот этим вырезам и щелям, термокрафт. А вот зота вот какая щель, никак. Ну смотри, у Zota зато есть четыре болтовых соединения, которые можно открутить, и, собственно, вот этот элемент, если, не дай бог, он прогорит, в чем я очень сильно сомневаюсь, что там такая температура, можно будет его заменить. У теплодара же такой возможности, предполагаю, что нет. Ну, собственно, и ничего. И конвекции нет, а здесь, здесь И у термокрафта тоже есть болтовое соединение, ну, Насколько это нужно, не думаю, что кто-либо когда-нибудь будет эти двери разбирать и что-то там в них менять, ремонтировать. Вот. Вот. А что тут у тебя за ржавчина там? Это не ржавчина, это благородная патина. Ну, на самом деле, действительно, топки у всех котлов изготовлены из конструкционной стали. Это не нержавеющая сталь. Ну, я думаю, что сейчас я говорю про прописные истины. А вот какая сталь неизвестна? СТ3 э, или 09 g 2 s или СТ20. Э, за этим я не вопросом знаю. можно обратиться к производителям. Но я думаю, что по большому счету особой разницы в этих котлах нет какую сталь использовать. Пусть меня там закидают камнями, тухлыми я помидорами и яйцами и прочим. Прочими там непотребщими. Я яйцами не буду, но а температура. Окально образование 0,9 g 2 с выше на 100 градусов, чем у ст э, 3 может любой человек открыть. Толь, здесь разницы никакой нет в э, температуре образование. Котловая сталь не зря называется котловой, ибо используется в котлах. Только не знаю, какой ценовой категории. Да, не будем о металлах. Нет, давайте мы поговорим все-таки, это важный вопрос. Будь то сталь 3 или сталь 0,8 PS, либо 0,9 G2S, та сталь, за которую так Ротеет анатолий да. из магазина Жарпарком. в любом случае все элементы которые подвержены тепловому воздействию возможно излишнему в этих котлах с обратной стороны омываются теплоносителем и тем самым они сбивают температуру и не дают появлению окалины на этих стенках то есть это в принципе как бы аргумент на аргумент убедил Видел. Надо делать. Если, из картона, уже заговорили как о говорится. котловой стали, о стали 09 GDOS, то э, вполне возможно, что она бы была здесь уместна только в тех случаях, если бы у этих котлов были большие нагревательные поверхности и нужно было бы избежать каких-то особых деформаций. Только в этом случае, я думаю, э, оправдано использование чуть более дорогой стали, чем других типов. О Поп... чем поговорим дальше? Поправьте меня, если я... Да, да, да. Вы за кого? За него или за меня? Кто из нас да. прав? Это котловая-то не зря котловой называется. Ну да, может, я не прав. Вы знаете, комментаторы, вы знаете лучше всего, больше, чем мы, потому что среди вас наверняка есть люди-ученые с образованием Но... не верхним, как у нас, да. а высшим, техническим, научным, металловическим. Так что пишите комментарии, это очень важно, полезно и нужно, чтобы люди знали правду. Анатолий. Давай мы продолжим нашу сегодняшнюю встречу. Что-то мы как-то быстро, э -э, точнее, медленно... Решили, какой котел лучше. Нет, смотри, я думаю, жирную самую точку в дизайне этих котлов поставит один очень маленький, но ценный элемент. Это саморез. Саморезы, которые используются у Теплодара и у Термокрафта, это обычные блестящие оцинкованные саморезы. где ты их вообще нашел? Они закрывают конвектор прикрепляет да. один момент другому да. здесь здесь Держу. здесь здесь здесь и если у термокрафта они как-то бьются с остальными элементами это с близкучими ручками с вот этим ободком э, термометра они вполне как бы себе нормально выглядят у теплодара этот не считаю некий инородный э, предмет но у зоты это самый вкус самый шик ребята вот прям вообще молодцы используют основного цвета дизайна котла черные взрослые недорогие мужские саморезы, саморезы. черные не крашеные а вот приобретенные специально для того чтобы не раздражать вот этим пошвым блестящим цветом пользователя их не видно они аккуратненько присутствуют в котле и тем самым завершают лаконичный крайне привлекательный внешний вид этого котла вот прям твердая десятка пока я смотрел тут саморез я увидел очень интересную клинопись да. а, выбит здесь номер Да, серийный номер котла котла и можно увидеть кто делал котел найти виновника торжества если что я думаю что у других производителей это Тоже обычно запрятан. да это где-то спрятано пресс, это клеймо пресса. сварщика но здесь кстати ты очень интересное замечание сделал Здесь выбит серийный номер котла. То есть, если мы на тыльной стороне котла посмотрим, или где-то у него находится табличка с его антропологическими и паспортными данными, то мы увидим, что там точно те же самые цифры. Диктор? Нет, номер написан 4, 4, 3, 4. А 4, 4, 4, 3. Нет, 4, 4, 4, 3, 4. А тут. 4 4 4 3 4 да ты Совершенно прав Наверное. я не прав опять я в цифрах очень слаб я жертва жертва обучения школьного да. Еще вот такой вот маленький элементик вот у всех крышечками не закрыта вот у зоты смотри такая вот пластиковый колпачок закрывает резьбовое соединение сверху очень красиво и здесь вот такой вот замечательный оранжевый Ободочек. Люверс. Люверс, который мало того, что закрывает вот это вот некрасивое отверстие, но еще смотри, как Погоди четко минут. четко собран котел, то есть э, все элементы анцентрованы идеально практически, да? И этот люверс кладется и абсолютно все находится по центру. Прям 5 с плюсом за дизайн котла. Вообще огонь. Ну, если мужик если эстет или девушка, то... Кстати, вот наш оператор, который недавно вместе со мной побывал на производстве компании «Термокрафт», сделал очень важное замечание на то, что вот этот педантично уложенный э, шнур укладывался не женщиной, как ты сказал, а двумя мужиками, хорошо, мужчинами, в просаленных таких вот рабочих робах. Молодцы, ребята. Делайте умеют, очень аккуратно. могут. Пользуюсь моментом, передаю им привет в овощи. Красавчики. Я думаю, от красоты и внешнего устройства котлов нам нужно поместиться вглубь и понять суть этих изделий. Слишком много внимания, Анатолий, мы с тобой уделяем ерунде. Ерунде откровенной. Меньше слов, больше дела. Давайте о делах. Наших грешных о внутреннем строении котлов. Ведь это намного важнее, чем дизайн, или как дверцы закрываются, или есть там дверцы в щелях, или нет. Толь, мы с тобой вместе лазили внутренности этих, изучали внутренности этих котлов. Что тебе бросилось первое в глаза? Главное отличие, на твой взгляд, у этих котлов? Этот с чугуном, а эти два с водотрубными колосниками. У этого водотрубные колосники а, сделаны в виде профиля треугольника, если так вот смотреть на колосник, а здесь в виде э... круглой трубы. Я хотел сказать дырки или технологического отверстия, но усложняет. Не усложняй, трубы, Анатолий, да. действительно, у этого котла это уже классический водотрубный колосник, используется... У термокрафта они не стали усложнять конструкцию, возможно, благодаря этому они вписываются в такую доступную цену. И используется наборный колосник из чугуна, из нескольких элементов, там, по-моему, 4 э, небольших 10 сантиметровых колосника. А узоты, действительно, ты правильно сказал, ребята очень много внимания уделили разработке такого важного элемента. Я думаю, что не только для того, чтобы отличаться от других именитых производителей, но и сделать максимальную выгоду из новой формы этого колосника. Объясняют они эту форму очень просто. Тем, что, во-первых, очень удобная, так скажем, площадка для горения топлива. Вот эти плоские элементы колосника, они максимально соприкасаются с тлеющим и горящим топливом, то есть производят отбор. И вот эта треугольная форма. Колосника, якобы, по их заверению, улучшает приток воздуха из-под колосниковой зоны в зону активного горения, то есть новшество на лицо 2019 ну, года, между прочим, да, котел свежайший, прям Вообще. а еще горячий. Но есть два разных подхода. Это Одни есть адепты водотрубных колосников, а другие есть адепты классических чугунных. Не знаю, выйдет ли подиспутировать, но я могу озвучить точку зрения такую. Водотрубный колосник, если имеется в наличии, это значит, что котел под уголь больше подходит, потому что если на него положить дрова, дрова будут снизу охлаждаться. А, как бы есть такая теория. А чугунный, если колосник, то это точно под дрова. Но уголь лучше, когда водотрубный колосник, потому что чугун прогорает, когда уголь работает, а водотрубный колосник никогда не прогорит с углем быстро, потому что там вода, которая охлаждает стенки металла. Парируй, если не согласен. Не парировать я не собираюсь, действительно. Чугун применяется только из-за того, что он выдерживает большие температуры. Металлические колосники используются в котлах только в том случае, если они водонаполненные. Ну, и опять же, если говорить об эффективности котла, то водотрубные колосники они призваны увеличить эффективность. И я думаю, что косвенно они влияют еще и на длительность горения. То есть то топливо, которое еще тлеет на колосниках водотрубных, оно продолжает отдавать жар в водяную рубашку котла и продолжает поддерживать температуру теплоносителя. Я хотел бы еще обратить внимание на чугунные колосники. Вот эти вот колосники, если прогорят, то не надо звонить производителю на завод там, Ай, сгорел колосник, все пропало. Почему? Потому что есть печной магазин, а в печном магазине продают вот эти вот колосники. Вот так они выглядят и стоят рублей. И они стоят доступные деньги. Нет, дешевле. Берется один дешевле. вот такой колосник, болгарка, и рубится пополам практически. И получается два колосника. Толь, ты сейчас усложняешь. Практически в любом магазине можно купить, в любом печном магазине можно купить колосник нужного размера. И здесь они универсальные, что только на пользу этому котлу. Да. Нет никакой экзотики. Здесь производитель термокрафт развернулся лицом к рядовому потребителю и не усложняет свою конструкцию так скажем, не наживается на дополнительных элементах, которые так или иначе, возможно, придется покупать потребителю со временем. Не наживается. Все четко. Толь, ну давай, раз уж ты открыл дверцу, давай все-таки внутрь заглянем в этого котла и посмотрим, каким образом, наверное, вот это интересует наших зрителей, каким образом реализована схема теплообмена в каждом котле. Начнем мы с младшего, самого младшего котла. Почему младшего? Потому что это самый молодой производитель, который представлен здесь, но изделия его уже как бы получили заслуженную популярность. И первое, что нам бросается в глаза, это то, что сходу мы не поймем, как реализована схема хода дымовых газов у этого котла и каким образом происходит отъем тепла у этих дымовых газов в водяную рубашку. Для этого нам придется сейчас взять ключ на 13 и открутить вот эту пластину которая поможет нам взглянуть на схему теплообменников здесь воздух поступает через низ только с обратной стороны с тыльной стороны да. часть воздуха больше идет на колосниковую зону но часть идет в широкий канал канал подачи вторичного да. воздуха он здесь один в этом котле. Да и этот воздух попадает в зону двух жаротрубных теплообменников. один из них располагается вертикально, а другой располагается горизонтально. Это сделано для того, чтобы не только отсечь часть пламени, но и максимально эффективно снять тепло с этих домовых газов. Кстати, если мы говорим об эффективности котла, то мы можем обратиться к той информации, которую посчитал за нас производитель и увидим, что на котлы Тайфун-16 коэффициент полезного действия 76%. Вполне, я считаю, правдивая информация. У ЗОТО тоже есть а, подача воздуха как на колосник, так и а, в зону активного горения. Но каналы УЗОТы и у Тайфуна совершенно разная. У тайфуна это широкая пластина, а здесь Т-образная пластина. И большая часть воздуха выходит в нижнюю часть. И в верхнюю часть уходит также достаточно большое количество воздуха и выходит по отверстиям. Евгений согласен. Да, мне понравилось то, что по, э, вдоль самого вот этого каначи, канала подачи вторичного воздуха есть просечки, которые... Да. Подают воздух в разные, в разные части вот, э, этого канала. И тем самым, мне кажется, более полно сгорают газы и больше эффективность котла. Кстати, про эффективность котла. 75% заявляет производитель. Тоже вполне как бы реальные и честные цифры. Я, думаю. я тут с тобой полностью согласен. Осмотрев э, конструкцию подачи вторичного воздуха, э, как подается вторичный воздух в ЗОТУ мне нравится больше. Но не забываем о том, что у Тайфуна подача вообще воздуха в котел находится сзади, что намного лучше, на мой взгляд, чем когда он находится впереди, как у Теплодара или как у ЗОТУ. Но, тем не менее, эффективность и мощность котлов этих одинаково. И более того, я тебе скажу, что весят эти котлы практически одинаково. 108. И 110 килограммов. В принципе, как бы эти котлы прям практически братья-близнецы во всяком случае по весу. Я хочу сказать, что у них примерно одинаковые загрузочные камеры по объему. Может быть, у, у тайфуна она чуть более глубже, такая, глубже да? И да. мне кажется, здесь и зона побольше. горения может быть чуть-чуть побольше. Нам остается только посмотреть паспорт объем. Топки. наверняка ну давай ты смотришь камеры в зоте я смотрю в тайфуне объем загрузочной камеры в литрах 45 литров у тайфуна 16 объем воды то есть объем водяной рубашки этого котла 40 литров Значит, мы посмотрели объем топок а, у а, зота на 16 а, киловатт 39 а, литров 44 литра у котла тайфун а, а здесь и, тада, 35, 35 литров у 15-киловаттного Купера. Но, если мы помним, с чего мы начинали ролик, э, у кого большая длительность работы на закладке, то можно сделать некий вывод, что при том, что на больше всего закладка у э, термокрафта, правильно? Да. Здесь чуть меньше, а здесь совсем мало. Но... Длительность горения на одной закладке у всех э, разная. Здесь чуть больше. Соответственно, э, более экономичный выходит теплодар, судя по всему. Думаю, что да. И э, смотри, мы в начале нашего ролика говорили о том, что теплодар получается самый дорогой из этих двух котлов. Но это легко объяснить. Во-первых, мы с вами можем разместить эти котлы сейчас боком, и вы посмотрите, что сам котел теплодар... Я ну, давайте помню. так уж и сделаем. Сам теплодар, сам эксперт, он явно потяжелее. Дорогие телезрители, вы можете сейчас убедиться в том, что этот котел самый глубокий. Но мы знаем, что э, емкость загрузочной камеры у него самая маленькая. Значит, все остальное пространство этого котла направлено на то, чтобы снимать тепло с уходящих дымовых газов. И производитель сделал именно на эту ставку. Этот котел весит практически в полтора раза больше вот этих двух. 150 килограммов. И при этом он отличается по цене всего на 8-10 тысяч рублей в рознице. Так что с точки зрения... Эффектив... Да, Эффективности вложения, наверное, теплодар самый интересный. Котел из представлен здесь. Да. Он, он подороже, но он массивнее, тяжелее. И у него несколько другая схема теплообмена. У него у единственного из этих двух котлов есть доступ к практически доступ к системе теплообменников. Мы выяснили, как устроена подача воздуха в котлы золото и термокрафт а как устроен купер сколько у него зон евгений знает лучше ну естественно я? это первая зона подачи первичного воздуха под колосники далее в дверце у него устроена зона подачи вторичного воздуха также точно как у котлов купер про и, через дверцу до да, через дверцу канал в дверцу вообще. через дверцу и еще здесь есть внутри э, топки э, канал который подает вот самую максимальную вот верхнюю точку э, дожигая газа. газы и есть подача третичного воздуха там где уже в принципе должны все дымовые газы максимально сгореть и отдать свое тепло теплоносителю ну что ж мы выяснили, что э, рубль-градус больше все-таки теплодар, что потяжелее он, подороже чутка. И у него еще на одну зону больше. Да, но еще есть отличия у этих трех котлов. Смотри, э, и теплодар, и термокрафт имеют вот такую ручку замечательную, которая вот у теплодара фиксируется тоже в двух положениях. И у термокрафта она фиксируется в двух положениях. Это как ты думаешь, что? О, не знаю, что тут, но на э, теплодаровском котле написано буквы русские. Розжиг и рабочие. Ага, то есть, перевернув вот так вот, надо разжигать котел. А после того, как ты его разжег, надо перевести его в рабочее положение. Здесь наверняка то же самое. Практически Прав... то же самое. В вертикальном положении, вот эта ручка, Устанавливается в том случае, когда нужно котел разжечь. То есть ход дымовых газов ничем не, при, не имеет препятствий и максимально прост. А в этом положении рабочее положение, в котором работают все теплообменники. И мы тут видим, что у теплодара сделано, опять же, пограмотнее написано, какое положение какое. А здесь, к сожалению, не написано. И нужно догадаться самому. Да. У зота же таких рукояток нету с одной стороны это как бы говорит что это очень хорошо что в любом положении можно разжечь правильно да А с другой стороны может это плохо потому что может быть специально рожек лучше чем обычный как считаешь я думаю что здесь зота полагается на то что в... сам котел Установлен грамотно и имеет достаточную высоту дымохода для образования устойчивой тяги в любых случаях. Поэтому разжигайте, пользуйтесь, топите. А говорили ли мы про рабочее давление? Давай поговорим. Давай поговорим. Вот этот три паскаля. Я видел это в паспорте. И этот три атмосферы до трех. До трех. И этот тоже. Этот тоже до трех атмосфер, но у него рабочее давление полтора атмосферы, как у термокрафта. Позволю знать, а тут ты лучше знаешь технические пленописи. А здесь рабочее давление теплоносителя не более трех атмосфер. Большого смысла такое избыточное давление, на мой взгляд, не имеет. Почему? Потому что в обычном малоэтажном домостроении в системе отопления такое давление просто не нужно. А я, как старый человек, тебе говорю, что надо все с запасом брать помощнее, чтобы потверже, пожи... по -по -по не пожиже, там чтобы лишняя атмосфера она это рубль градус бережет. Вот как говорится. Толь, ну, любой производитель из этих трех любой котел выдерживает давление в системе отопления до трех атмосфер. Если возникает такое давление в системе то здесь уже должны включаться э, устройства, которые находятся в системе отопления и призваны служить для того, чтобы не произошло аварии. Так, про подключение к системе отопления. Мне нравится теплодар тем, что у него реализована универсальная система подключения левая и правая. У него есть два патрубка с левой стороны и два патрубка с правой стороны. То есть можно использовать как левую, так и правую сторону, как удобно установить котел в котельной У термокрафта схожая ситуация. У него два патрубка для обратки и с левой, и с правой стороны. Кстати, тоже в один из патрубоков можно вкрутить тен. А вот подача горячего теплоносителя находится в центре котла. То есть у него такое полудиагональное подключение. Узота же. А у зота что? Сзади. И по бокам. А у, зо, у ЗОТы, да, все... да. И с одного боку. С одного боку. Ну, чисто теоретически, я думаю, что можно использовать э, э, штуцер для установки тена, в котором сейчас установлена двухдюймовая заглушка, подключить систему отопления с этой стороны. Но я думаю, что никто этого делать не будет. И будут использовать предусмотренные производителем патрубки для подачи теплоносителя и для входа обратки. А у меня вот вопрос к Тебе? Я своего личного мнения не имею по этому вопросу, потому что я не инженер-теплотехник, mm -hmm. я барыга печами. Почему вот здесь вот у ЗОТа узенько, а у э, теплокрафта Термокрафта. термокрафт, широк, тер, термо, э, варкра, фу, термо, э, пошире? Ну, есть несколько стандартов, э, которые используются в отопительных устройствах. То есть здесь это полтора дюйма, здесь двухдюймовый. Кому как удобно. Но скажу сразу, что арматура подключающая, которую ты используешь, все-таки дороже двухдюймовая. Поэтому вот этот вариант будет более бюджетен вам для э, стоимости вообще системы целиком. Вас... Это бы касалось бы домоходов. Это было бы здорово, если бы вы хотя бы один из этих производителей. Домоход делал не 150-го диаметра, а 115-го или 120-го, или вообще может быть 100 или 80-го. Потому что чем уже диаметр домохода, тем он дешевле и сильно дешевле. Очень сильно. Но, к сожалению, из-за технических да, из -за особенностей это невозможно. Ну, конечно. И сужать домоход ни в коем случае нельзя. Согласен? Абсолютно согласен. Более того, домоход во всех котлах, Нужно использовать утепленный, то есть типа сэндвич, для того чтобы низкая температура дымовых газов не надела дивов в вашем дымоходе, не наделала сажи и не с узела. Тяга, чтобы не была обратной. Что? Чтобы было все. В том что а теперь делать? я предлагаю да, с ужасом смотришь, что же он сейчас будет делать. А давай с тобой подумаем, как будто мы с тобой пользователи этих замечательных коробочек. Как бы мы их чистили, коль нам пришлось бы их чистить. Проверим на удобство очистки? Проверим. Ну давай, может, с этого начнем. Слушай, ну, давай Зоту посмотрим. Давай Зоту посмотрим. Как интересно. ее чистить, если вдруг это потребовалось сделать. Внимание на экран. На экран. Вот такая вот есть... Фердибоберная штука. Это пластина, которая закрывает теплообменники и чистить очень просто. Доступ. Элементарно. Да, то есть обычной вот этой плоской кочережкой, которая идет в комплекте, это даже скорее не кочерга, а скребок. Да просто пропылесосите все. Конечно. Вот, можно поскрежетать приятно. Очень-очень просто. Эти... Я сразу же предчувствую комментарии. Это прямоток, это прямоход, там э, все уйдет сразу в дымоход, там Нет, отверстие видно. правда. Вот эта так. пластина, которая здесь якобы свободно болтается, она установлена под небольшим углом, и она плотно прилегает к, нижней, к нижнему теплообменнику, и тем самым образует одну из стенок э, хода дымовых газов. То есть прежде чем... Выйти в трубу, дымовые газы здесь обходят один теплообменник с тыльной стороны, а второй под теплообменник, который находится над ним, с передней стороны. И тем самым происходит такое небольшое завихрение. Чистить котел действительно очень удобно. И более того, вот эти вот треугольные теплообменники, треугольные трубы водотрубного теплообменника тоже очень удобно чистить вот этим скребочком. Переходим к следующему. Ну, отчасти теплодар мы уже рассмотрели, как чистится. Здесь есть вот такая вот пластина из нержавейки, которая закрывает колодцы. Чистить можно, можно чем придется. Возможно, даже вот этой кочергой. Но ну, это будет, конечно... Да не почему, очень удобно будет чистить. Шкряпаешь, шкряпаешь, шкряпаешь. Но нужно... Бережно хранить эту нанокочергу, желательно повесить рядом с охотничьим ружьем или шашкой на ковер, потому что если вы ее профукаете, то когда вы будете пытаться прочистить где-то по водотрубным колосникам, вам это не очень сильно удастся. Туль, я вот стою, конечно, вот с этой вот штукой, как неприкаянный, потому что я ее боюсь положить на место, так как если мне придется еще раз но и упала. к ней обратиться, то очень тяжело будет ее подцепить. Поэтому, ну, не знаю, отверстие какое-то под палец что-либо придумали, чтобы да. можно было удобнее ее поддевать. Ну, а действительно, да, уходит. вот это один из младших котлов, да? Это самый младший котел в линейке. Еще предполагается, что будет 22-й, 30-й, 45-й котел. И именно для этих котлов э, и разработана вот эта вот нано Потому что здесь э, между двумя э, рядами теплообменников э, будет еще ряд из э, э, трубообразных э, да, водотрубного теплообменника, который нужно будет чистить вот именно этой кочергой. Вот Одну, именно верхнюю, вот этой вот верхнюю часть труб чистим вот этой частью, нижнюю частью скребем Живаю. вот этой. То есть они как раз специально такого э, радиуса. А если покупатель профулкал это дело в Теплодаре, можно купить отдельно эту кочергу? Ее можно купить в магазине Фарнакс и Должно заказать быть. на сайте фарнакс.ру. Вот это, спасибо, вот прямо. Да на здоровье, господи, делов. Давайте же посмотрим, что в тайфуне. Тайфун. Ой. Ой. Прям пугает нас. Пугает, что все заделано. Все заделано, все сделано а. прям на совесть. Но для того, чтобы почистить теплообменник, нам действительно придется взять ключ на 13, открутить вот эту вот заглушечку, почистить котел и приделать ее назад. То есть, самый простой в очистке у нас выходит зототополь ВК, согласен. Согласен. На втором месте по удобству прочистки теплодар, согласен. И самый э, геморроидальный в плане прочистки? Ну, не это то, чтобы вот, геморроидальный, но -то тот человек, надо. которому нравится возиться с да. отечественными да. автомобилями, да. я думаю, привык крутить Нет. гайки, Нет. и поэтому ничего Нет. сложного в этом обычному лицу мужского пола, который приобрел этот котел, не составит труда. Очень, очень жалко, что нас сегодня с тобой всего два человека. Если бы нас было бы три человека на обзоре... Допустим бы, Марат с канала «Русская баня» или Владимир с канала «Живая русская баня». Мы могли бы очень аккуратненько, договорившись друг с другом, скинувшись на камень-ножницы, сказать «Мне больше всего в заключении нравится вот этот котел». Я бы сказал «Мне больше всего в заключении нравится вот этот котел». А третий бы видеообзорщик сказал, ну, допустим, «Степло, вода». Да, ну, он честный человек, да, он сказал бы, да мне там вообще ничего не нравится, или мне все нравится. Ну, короче, третий бы сказал, что ему нравится третий. Но что будем делать мы? Ведь каждый же уже понял, что он хочет купить. Я надеюсь, что наши зрители действительно, э -э мы нашей вот этой развязной речью помогли определиться с выбором, что же выбрать в качестве основного, так скажем, источника отопления в своем доме, они определились. Можно выбрать котел от именитой компании, которая не перестает радовать нас новшествами и делает свои изделия максимально лаконичными в плане дизайна, вот отточенными в плане дизайна. Пытается сделать обычные вещи, реализовав несколько по-другому, таким образом, чтобы они работали более эффективно и были красивыми. Тебе не хватит комплиментов на два остальных котла. Давай Очень проще хватит, скажем. Да. Вот вы, комментаторы, знаете наверняка больше, чем мы. Увидели кучу недостатков или наоборот, незадокументированных плюсов. Напишите в комментариях, какой из этих трех лучше. Мы-то уже понимаем, что и э, Термокрафт, и Теплодар, и... Э, господи. Золото. И зота на нас уже затаили обиду. Нет, давай, знаешь, как мы сделаем? Если мы уж решили сделать обзор, и если мы выбираем места для этих котлов, мы могли бы придумать кучу номинаций, по которым бы тот или иной котел бы получил бы максимум баллов. И тот или иной котел бы в результате в какой-то весовой категории бы победил. Но делать мы этого действительно не будем, потому что даже вот этот наш длительный обзор не выявил многих особенностей каждого из этих котлов. А Кто-то кто уже эксплуатирует эти котлы. Кто-то уже эксплуатирует, да. Но все-таки, все если вы покупаете котел, ну, если вы не требовательны к внешнему виду, и если вы, э, вам нужен простой рабочий котел за разумные деньги. Обратите внимание на Термокрафт. Их котлы Тайфун очень удобны в эксплуатации, кроме, наверное, пожалуй, одного момента, когда его придется чистить, но я думаю, что делать этого вам придется не так уж часто. Обратите внимание на заслуженного... Старичка, ты хочешь сказать? Мастера спорта по отоплению домов? Да, Теплодар действительно на рынке отопительных приборов очень давно. Свои котлы они выпускают с 2011 года. Очень много хорошо продаваемых котлов в их линейках. Что говорит только их Купер-15, Купер-20. Это хит-продаж всех времен и народов. И вот, представляете, за эти 8 лет они доросли до того, что выпустили такой котел, который работает больше 20 часов на одной закладке угля. И... Выглядит он и как бы продумано расположение основных элементов у этого котла. Вот Толь, мы даже с тобой не успели заметить то, что в верхней Про дырочку, части да. дырочка ага. отверстие в, патрубок в верхней части котла стоит. Для того чтобы можно было здесь установить э, сбросник, чтобы верхняя часть рубашки водяной, водяной рубашки этого котла не завоздушивалась. А здесь отверстие, узоты, которое позволит максимально Точно снимать показания температуры внешними измерительными приборами. Есть специальная гильза, в которую вставляется термопара и которая снимает температуру в верхней точке котла и будет максимально точно соответствовать реальности. Это очень удобно и очень-очень приятно Не такая мелочь и очень крутая. Голосуйте сердцем, покупайте за рубли. Возможно, среди вас окажутся недовольны нашим сегодняшним обзором. И как такового батла мега-супер-месивого не получилось. Но не получилось это по простой причине. Потому что у каждого из этих трех заслуженных именитых производителей получились просто офигительнейшие котлы. Этот котел прост и уникален. Этот котел наворочен и брутален. А этот котел... Просто с огромным будущим. Компания «Азота» молодцы. Анатолий, твое слово. Голосуйте сердцем и несите нам деньги. Покупайте лучше. Приходите в магазин Фарнакс, Мы вам расскажем подробнее об этих котлах. Все вопросы, которые остались за кадром, задавайте в комментариях. Звоните по телефону 8 800 152 38 либо заходите в магазины Фарнакс, Здесь есть все котлы от этих производителей. Выбирайте сами. Никто вас не будет оттаскивать от этих котлов. Изучайте их. А наоборот, туда забегивай. Посмотрите, мол, какие конструктивные решения. Анатолий, Анатолий. Мы очень рады, что нас вновь посетил этот замечательный персонаж. И он помог нам разобраться среди этого многообразия более того я скажу что более запутанного ролика с непредсказуемым финалом у нас еще не было да. да собственно действительно мы всех ждем к нам в гости заходите в магазин Фнакс выбирайте глазами я думаю что вам приглянется только тот которым которому ляжет душа все они достойны вашего внимания и стоят своих денег я прав однозначно. Жмите красную кнопку подписаться. Давите на колокольчик. Ласа. И колокольчик даже есть? Да. Покруче. Ну и welcome to Фарнакс. С вами были Евгений из магазина Фарнакс. Yes. И Анатолий Анатолия, известнейший барыга печами и домоходами из магазина ⁇ Жарпарком ⁇